Погнали, друзья! Итак, в коем-то веке Наконец-таки мои м -м, Шаловливые пальчики Добрались до Такой популярной Может быть не очень А может быть даже легендарной игры Как CSGO. И сейчас я Попробую посмотреть что же, какой же из меня а, Боец в этой игре Да Играем на а, карте Запретная зона а, В CS я захожу, ребятки Очень-очень редко а, Практически <плёдь>, Прям вообще реже меня Наверное заходят только Папуасы, у которых вообще Нет компьютеров и они не знают Что это такое Ну ладненько, друзья, это все лирика Тем не менее Давайте-ка посмотрим, на что, собственно, нам стоит надеяться, играя в CSGO. Как мы себя проявим, зависит только лишь от самого меня, друзья. Ну что ж, какие-то навыки в шутерах у меня есть, я думаю, они мне пригодятся. Но все равно это такая игра, где нужно привыкать не только к оружию, но и к картам, да, к нычкам, к различным, к уголкам, то есть... В общем, тактические определенные точки, все знают, где лучше, где хуже, куда лучше высаживаться и так далее. Очень много, на самом деле, ребят, всяких надо заморочек учитывать, но я этого всего не знаю. И мне главное это просто сделать э, краткий обзор для моего портфолио, так сказать, игр, которые вы находите на моем канале. Ну, кто знает, может, возможно, если она вам зайдет, то впоследствии я Начну снимать по ней чаще, начну снимать больше. И, возможно, уже исходя из этого, я ä, приобрету какие-то навыки, да, в процессе более серьезные. И смогу составить достойную конкуренцию всем тем, кто играет здесь уже давным-давно. Так, мы появились, значит, на каком-то пляже, и я вот пытаюсь понять вообще, можно ли здесь транспортом управлять. Похоже, нет, здесь карты стандартные, я так понимаю, каждый здесь сам за себя так, это наш планшет был, да, там уже какой-то типок бегал. Я так понимаю, что у нас сейчас режим тренировки. Вот там вот, да, видите, типок бегает. Не знаю, насколько меня хватит, чтобы его уничтожить, не уничтожить. Нет, я его не уничтожу. Это всего лишь, ребят, тренировочка. Сейчас настоящая боевка начнется. Я так понимаю, здесь каждый сам за себя. Место высадки я выбираю сам, да, то есть... Ну, я не знаю, где здесь самое тихое место. Я всегда предпочитаю места потише, поэтому высажусь, наверное, вот здесь, вот на этом берегу. И попробую отсюда уже стартануть. В процессе увидим, насколько меня хватит. Да, вот видим, другие игроки тоже намечают точки высадки. Я вот не знаю, друзья, только как здесь играют командами или э, в одиночке. Подскажите, пожалуйста, в комментариях, если кому несложно... С удовольствием посмотрю И для себя сделаю определенные выводы Так, ну что ж, вот мы так десантируемся Пока мы десантируемся, мы можем посмотреть Кто еще куда десантируется, вот там На своей точке десантируются ребята Там, мы можем, я так понимаю, немножко управлять Так, вот мы высадили здесь У нас есть только планшетка У нас есть, я так понимаю Это что у нас, типа лечебное Что-то такое, да, здесь пистолет, я смотрю У нас, да, который мы сразу же можем Зарядить так, вот ну тут все стандартные шутановские, шутерские при, прибаутки, э, шутки всякие, да? То есть, так, это мы можем вру, вручную расфигачить. И отсюда что-то мы достанем. С4 я достал, но насколько оно мне нужно, сейчас я не знаю. Патронов у меня немножечко, всего лишь 13. Так, тут еще какие-то, я так понимаю, кодовые всякие замки. Нет, это мне показалось. Так, ну что ж, останется только один. Я уже вижу кого-то. Это, я не знаю, наш или наш? Or я даже не знаю, ребятки. Я вроде бы стрелял, но остался сам без патронов. Что-то он совсем а, на меня не реагирует. Это, наверное, наш... Да, вот так вот мы отлетаем в первом же бою. Ну что ж, просто-напросто все, я восьмое место. Весь боезапас растратил, но, как видели, он, видимо, оказался очень бронированным, типок, и у меня ничего не получилось. Так, как здесь начать заново? Давайте еще разочек сыграем. Тут, на самом деле, от одной боевочки ты не поймешь, как же здесь, здесь как бы, смысл игры. Поэтому нужно играть еще, еще, еще. Встретимся в следующем бою, друзья. Итак, начинаем мы, значит, следующую каточку. Посмотрим, что же у нас здесь получится. Здесь нам дает возможность немножко пострелять, потренироваться. Так, мне кажется, что я краем глазом кого-то видел. Но мне показалось. Так, вот тут мы, значит... Как звать тебя? Кто-то, да, значит, -то... Кто, -то здесь, тебя кто, -то есть, кто то здесь, Кто-то здесь есть, кто-то здесь шастает. Я вообще без понятия, как здесь общаться, на что нужно нажимать. И так далее. Поэтому будем следовать только лишь своим инстинктам, своему чутью. Да, и таким образом будем пытаться с кем-то кем воевать. Так, кто-то меня пытается попасть, и кто-то меня уже снимает. Да, парень занял место на вышке, и ему это очень даже помогло. Ну что ж, да, я про что, ребят, говорил, то, что нужно знание, тактических, тактическое знание всех мест. Куда можно идти, куда нельзя идти. Откуда тебя сразу видно будет, откуда тебя никто не увидит. Так, давай-ка, мы сейчас уйдем. Тут Можно же прис приседать, да, я так понимаю? Так, так все, опять меня сделать? убили. Опять меня убили, Ну ничего страшного, ребятки. Только так в шутанах и учатся близко, играть. близко-близко встретимся. Ну что ж, ладненько, давай-ка вот сюда вот высаживаемся. Я не знаю, кто тут болтает, но... Я не думаю, летим что этот человек, друга, okay? этот человек участвует и в этой команде. Ищем. Я вообще а, без понятия. Оружие. Да, я не знаю, как тут болтать, короче говоря, но но, но, но, но, но. Но это мне не помешает нормально поиграть. Так, ну ладно, я так понимаю, мы летим сейчас друг. в команде с каким-то чувачком. И, может быть, у нас что-то и получится. Он мне говорит, летим друг на друга. А ну вот он синим, так-то я так понимаю, да, он синим подсвечивается. Да, то есть, хоть, хотя бы это я понял, что если чувачок подсвечивается синим, значит это мой союзник. Так, зачем мне граната? Тем более такая маленькая. Так, это значит союзник. Да, я так понимаю, все хорошо. Но мне нужно оружие. У меня нет никакого оружия. Мне срочно нужно оружие, друзья. Поэтому будем искать. Так, гранату я не буду кидать. Что это такое? Что пополнить боезапас, нужно оружие. Так, на, держи гранату. Если тебе, если ты не против, я люблю пошалить, да, я такой шалун. Так, где чего? У меня ни, ни оружия, ни хрена нету. Где бы взять мне какое-нибудь оружие? Это что есть? такое вообще? Это что? Это ничего, это не оружие, это просто боезапас к нему. Так, давай, парень, пошли. У тебя, я так понимаю, что-то есть. У меня есть вообще что-нибудь или нет, я не, не вижу что-то. У меня должны быть какие-то... Должны какие-то хотя бы ножи быть, я не знаю. У меня совершенно ничего нет. Это я... Я пуст. Так, что это? Тут оружие, говоришь? Да, сейчас мы его быстренько распакуем. О, отлично, отлично. Спасибо, братан. Замечательный... Да замечательный подгон. Денежки, отлично. Я вообще не умею стрелять. Слушай, я так себе стрелок. Я стреляю только, когда я хочу есть. Так, ну что ж, ладно. Пошли дальше. Где у нас кто? Где кого надо? Ага, вот какие-то ракеты, вижу, лечат. Не знаю, как это к нам относится. Может быть, даже никак. Так, мне подсказывают, что здесь ящик, есть который желательно разбивать руками, да? Но ни в коем случае не ногами. Так. Тебе, так, подожди, подожди, паренек. Дай мне разобраться не в этом всем в многообразии. Так, на что вот тут вот интересно разговоры вести? Алло, меня слышно? Нет? Блин, не могу разобраться. Так. На чё бы... Так, на чё, на войс, наверное. Алё, как меня слышно, братан? Чувак, возьми вот эту оружку, а я тебе другую. Чёрт возьми, я не могу его... По... Он меня слышит, да. В смысле, я его слышу, а он что меня ты? не слышит, нифига. Так, Я тебе у нас дам маг 7, а ты мне дашь бизон, окей? Да подожди ты, я вообще без понятия, как тут, чё можно дать, на какой клавишу. Подожди, так, на Т, что у нас на Т? Алё, слышно меня? Нет, братан. Как здесь все сложно, я не пойму, на чё разговаривать. Алё, на чё тут разговаривать? На какую кнопку подскажи? Подожди, так. Алё, на какую кнопку здесь разговаривать можно? Блин, она где-то должна быть под рукой. Алё, слышно меня? Нет? Уходим. Зо... Да, пошли. Блин, черт, не могу никак с ним наладить контакт. Абсолютно никакой, да? Так, этого паренька уже завалили. Расстреляли. Остался я один. Так, откуда его, интересно, завалили? Сзади, сзади, сзади, сзади. Так, я сейчас посмотрю. Подожди, подожди. Я сейчас посмотрю, где тут кого завалили, откуда. Так, откуда тут кого завалили? Где он? Ага, вижу, вижу. Так, это ты, что ли, спустился обратно? Как вот ты это сделал? Почему я до этого не мог такого, такого произвести, интересного финта? Привет, я в стрессе. Так, так, так, короче, я не знаю, на какую кнопку общаться здесь с кем-то. Я просто-напросто ворвался. Не знаю, почему вообще здесь... Почему я здесь вообще оказался, я без понятия, если честно. Почему меня опять Какой-то тебя читер, Ведь, видимо, убил. Шприцом, чувак. Я не знаю, как, как воспользоваться Нет, шприц. шприцом. Ты Подожди, взял, на что бы взять мне шприста? Раз, раз, у меня тут полно алло, всякой алло, шушеры. Я не понимаю вообще, где шприц. Где шприц? -то? Где шприц? На какую клавишу шприц? Так, раз, раз, раз, раз. Молоток есть. «Ты Ты, кто такой, пацан? А, это свой, да, ладненько. Дальше идем. Вот, ребятки, так вот мы играем в штаны. Ага, вот, вижу шприц. Окей, пошла жара. Вот это мне не помешает. Где моя хпшечка? Так, вот это, я так понимаю, хпшечка моя, она восстанавливается. Иди сюда, пожалуйста. Не кричи так, не кричи, я а то я сейчас оглохну. Так, подожди, где он? Где он? Где он? Где? Ага, вот вижу, да. Так, подожди, у меня что-то с патронами беда, надо бы побольше патронтажа мне набрать. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Иди. Так, что, парень, ты хотел? Пошли, давай, покажи мне, а какие здесь есть финты. Ты ходишь по воде? Ни хрена себе, да ты Иисус, я смотрю. Вообще прям нереальный. Так, вообще, на что здесь болтать? Алло! Алло! На что болтать-то здесь? Где? Сломай вот этот кейс, он, он Где кейс, тут войс вообще? Нет. Не понимаю. Ни хрена не понимаю. Ни хрена. Так, подожди, какой кейс сломать? Сломайки. Молотком, да, я так понимаю. Это, э, до этого у меня мозгов-то хватит. Так, где молоток? Во! Отлично, держи давай. Кушенцию. Опять, Макс? Мы сыграемся с тобой, если я только определю, где у нас войс будет, Да. Так, что это у нас надо? Ладно, не будем шуметь лишний раз. Так, так, так, на чё бы Подожди, у нас... да подождём вот здесь вот, я Да рушку... блин, мы подождали бы обязательно, если бы я с тобой смог договориться. Пока что я так хожу туда-сюда, брожу. Так, так, так, так, так, так, так, так, нам нужно вооружение, да, я так понимаю? Так, так, так, так, так. Это у нас граната. Граната это С4, я так понимаю, да? Что ж, парень, я тебя уже подождал. Так, B. Открыть меню покупки. Можно э, купить э, все предметы, да, это на Б, Ясно. А войс-то где у нас? А, так, так, так. Что ты будешь делать-то так? Это все мое. Кто-то, кто-то здесь приземлился. Это какой-то бот, который что-то у нас забрал. Блин, не знаю. Аллоу. Аллоу, как слышно меня? Аллоу. Так, это карта. Аллоу, братан. Аллоу. Алло, алло, как говорить? На что говорить? На какую кнопку говорить? Алло, алло, братан. <свистит> алло, у меня слышно, нет. Что-то, это у нас чат. Это у нас чат, друзья. Разбираемся, грубо говоря, с управлением в CSGO с самого начала. Так, подожди, ночки, клавиши я еще дымовуха. не, не жамкал. Так, тут зона, зона, зона, зона. Пошли, пошли, пошли, брата. Тут зона. Пошли, пошли, пошли. Так, так, так. Это-то я точно знаю, что если зона приближается, ничего хорошего не жди. Так, что тут у нас? Так. так. Уходим, уходим, уходим. А, куда, зачем уходить-то? Я же вижу, что зона приближается. Кто-то по-любому уже где-то нас поджидает, наверное, да? Так, я бы вот это разобрал, мне нужно это. Да подожди ты, что ты тут встал, а? Это что у нас такое опять, да? Не то, что я хотел. Так, ладно, пошли. Пошли, пошли. На что болтать-то вообще не понимаю. Где у нас тут подсказонька какая-нибудь? Так, 4. Это что у нас тут? Бом Бомба-удар, что ли, будет сейчас или что? Никого нету. Все заныкались, да, куда-то сидят в Как он там, по-моему, что-то было. Там, по-моему, кто-то что-то запрашивал. Мне кажется, сейчас я не вовремя полезу. Меня загасит. Убила. Опять паренек погиб, погиб наш паренек. Убей так где? Давай, давай, давай, давай, давай. Ну все, Иди. все меня разобрали. Что я такое... вообще не умею играть, чувак. Ты на меня уже не кричи. Четвертое место уже хорошо. Надо, надо, ребятки, надо улучшать свои навыки, потому что КС гол требует более профитный подход. Здесь реально нужно, ну, проявлять свой скилл подключать его в нужный момент. Ну и, конечно же, очень быстро надо соображать, реагировать и так далее. Как говорится, CSGO она ленивых-то не любит, поэтому нужно все силы вкладывать а, в те или иные матчи, когда ты заходишь, чтобы получать от этой игрушечки кайф. Ну что ж, в принципе, я м, понял, на какую команду можно, на какую клавишу можно осуществлять общение. Только осталось проверить, а, работает ли мой микрофон в этой игре по умолчанию, или же он отключен. Это я не знаю. Надо наверняка ковыряться в настройках. Так, если мы в команде, то значит я с кем-то, наверное, да? вот это что за вопрос? Что он означает, да? Это то, что, наверное, где-то там мой компаньон или, или я ошибаюсь? Никак не могу понять. Ну вот сейчас, похоже, я играю один. Ожидаем игроков. Патронов мне дают по максимуму сразу в начале. Мы ходим вот в этой части острова. Так, так, так, в меню покупок B, тап, это закрыть. Так, можно по лестницам двигаться. Как тут по лестницам-то ползать? Раз, просто на нее идти и все, да? Так, а там что у нас такое? Это у нас что там, напарник ходит? Алло, как слышно меня? Прием. Алло, есть кто живой? Так, там что за пистолетик указывается? Ну сейчас, я так понимаю, я играю один, но до этого почему-то случайным каким-то образом мы играли вдвоем. Это можно открыть, нет? Да, друзья, это можно открыть, а я не знал, что так можно сделать Так, ваш напарник Потемкина, Потемкина, а... мой напо... напарник, говорят, Потемкина Алло, у меня слышно или нет? Так, так, так, вот он, напарник наш, бегает здесь Так, ну что ж, мы сейчас приступаем, вступаем в бой Да, ни, ни, ничего я не успел буквально здесь сделать, но, ну что ж, ладненько, сейчас попробуем что ж, ребятки, смотрите, наслаждайтесь процессом, как меня нагибают, потому что я играю всего лишь ничего. Так, всего лишь в Counter-Strike я играл пару раз буквально за кадром, и сейчас демонстрирую вам свой трешовый геймплей уже на камеру. Ну, ребятки, мне просто для портфолио нужна КС, поэтому пока что уж не обессудьте, как, как делаю, так и говорю, то есть без излишек всяких... Я сразу же говорю, что я очень жесткий, но бас в этой игрушечке. Да, как, как из пушек дострелять примерно понимаю, но тактика все равно решает. Это кто у нас тут такой, с завязанными руками? Почему он здесь? Так, вы подбираете заложника. Тут нам надо заложников подбирать, я так понимаю, да? И дальше-то куда его надо? Куда заложника? Так, донесите заложника до зоны эвакуации. дайте ко мне что-нибудь. Вот так вот. Что-то какой-то он легкий, наверное, заложник-то этот. Я его несу с такой легкостью. Так, вот на четверочку у нас есть молоточек. И мы так здоровским образом все подбираем. Денежки. Я не знаю, так, денежки нам нужны или нет. Где у нас зона эвакуации-то, ребятки? Подскажите мне? Так, смотрим. А, так. Это буква Р, наверное, или что? Зона эвакуации то это буква Р? Так, что у нас там показывает? Блин, надо на тап, на тап убираем, значит, все эти вещи. Ты что так... Ты кто такой вообще, а? Откуда ты сюда пришел? А ну пошел вон отсюда! А ну пошел вон! Ты чё тут за мной ходишь? Увязался, черт за мной! Так, молоточек это не надо. Все остальное мы, пожалуй, заберем. Так, ладненько, мне повезло то, что он был без ничего. Так, тут у нас ящики какие-то. Давайте-ка разобьем их. Возможно, здесь что-нибудь найдется. Так, красный ящик я понял, это оружие. Синий это броня. Так, это у нас что такое, МПшка, по -моему. да да-да-да, ребятки, это у нас МП-5, очень интересный автомат, пулемет или пулеметов. Так, куда мы идем, на буковку Р мне, наверное, надо идти или куда? Черт, вообще не понимаю, так, где у нас зона, м -м, зона, зона, зона выкладки этих самых заложников-то? Куда вообще их надо выкладывать, так, куда надо выкладывать, не понимаю, где... Бегаю тут с заложником Вы донесли заложника ближе Чего? 50 баксов А где? Куда доносить то надо? Где у нас? Я уже на зоне что ли? Высадки или что? А почему он тогда на мне висит Этот заложник? Его надо наверное скинуть Так бросаем заложника Все пускай здесь сидит или что? Или я не знаю так Или мне надо что то еще сделать Ну ребят не знаю не знаю не знаю Так дальше идем Дальше идем, секундочку, я так и знал, что я что-то настроил не так, ну что ж, ладненько, а, патронов у нас маловато, надо бы затариться в красных ящиках, попаньки, топор, у меня даже есть топор, друзья, вот это что такое, во, вот это у нас хорошая пушка, я так понимаю, а может быть даже я и ошибаюсь Так, ну что, пацан, пошли давай уже, пошли, что нам стоять-то тут просто так-то, а? Пошли уже кого-нибудь валить, я не знаю, что нам тут стоять Какие-то здесь вертолеты летают. Так, не вижу никого. Кто-то здесь по-любому прячется где-то в кустах. Но я пока никого не вижу. Так, я пока не вижу, а это значит, что, наверное, вокруг нас засада. Еще один топор. Замечательно просто. Охрененно, что это за пистолет-пулемет? Так. Где-то тут напарник наш будет. Так, вот это, я так понимаю, патроны же, да? А, вот и как берем, понимаешь? Надо возле них стоять, караулить. Обязательным образом, да? То есть стоишь и просто-напросто подбираешь Ага, видел челика Так, почему нельзя целиться? Видел человечка Я там, да, на, на горе Так, как тут вам дверь открывать? Тут же можно открывать дверь, нет? Не знаю Не знаю, друзья Так, это у нас напарник Там у нас был челик, вон на горе Пойдем-ка, пойдем-ка, встряхнем им задницы Я так понимаю, они по двое играют Здесь, наверное, точно кто-то есть Ой, Кто-то здесь шарился опа, Опачки, почти, почти, ребятки, почти Но почти не считается, как говорится, да? Я так понимаю, я сейчас смотрю за своим напарником И как нам возвращаться в игру А, вот, то есть, можно, да, возвратиться в игру То есть, вот здесь я помер И нам реально можно высадиться в игру Вот тут у нас напарник Наверное, мы поближе к нему сейчас высадимся, да Возможно, как-то мы сможем... Ему помочь Так, я совсем голенький У меня не пушек, ни хрена У меня зато есть ножичек У меня есть ножичек Так, братан, ты мне что-то хочешь дать, наверное, нет? Там у нас, короче, враги Там враги у нас где-то здесь были, да? Дай мне пулемет Ну даже мне пулемет По нам уже стреляют, я так понимаю А это что за зеленый ящик? Ой-ой-ой, тихо, тихо, не попадут по мне Они по мне не попадут Так-так-так, быстренько перемещаемся По этим укрытиям Быстренько-быстренько, так Что-то мы находим Что-то мы здесь находим, отлично Отлично, что-то мы здесь нашли У нас 20 патронов У нас 20 патронов, где-то я этих гадов видел Ну враг же, враг. Я в него ни разу не попал. А в меня как раз таки попали, да. Вот так вот, друзья. Как здесь важно все-таки правильно и четко стрелять. У меня ни прицела не было, ни хрена. Ну что ж, ладненько, продолжаем. И давайте начинаем еще игру. Ну что ж. Да, без войса здесь печально. Без войса здесь грустно. Так, у меня первый ранг пока что еще. Но ну, ничего, мы не унываем. И пробуем еще, еще... Еще. Ну, выпустите же меня. Я хочу поиграть. Я... Что это я буду смотреть -то? Мне хочется играть, друзья. Мне хочется играть. Так. Запретная зона. Я так понимаю, можно еще же карту выбрать любую. То есть тут есть запретная зона. А есть какое-то краткое описание. Так, так, так. Принять. Давайте принимаем. 17 человек. Но я не пойму, почему мы иногда попадаем... Я иногда попадаю в команды, а иногда играю в соло. Так, братишки-сестренки, продолжаем, значит, мы в КСочку играть. Так, что у нас тут, э, куда нас высадило судьбой, у нас забросило. Патроны, я так понимаю, можно собирать, когда у нас есть в кармане оружие, а когда у нас оружия нет, то ни хрена. Так, на что, интересно, у нас вот этот шприц э, быстро берется? Я до сих пор не могу разобраться, вот как так-то на Е... А, вот, на буковку ку. значит, у нас есть на клавиатуре играет. Так, почему эти ящики нельзя разбивать? Также можно? Да, вот, отлично. Пистолетик с глушителем у нас есть. Замечательные, ребятки. Там кто у нас вдалеке? Почему нам вот там вдалеке показывают какой-то синий подсказочку? Пистолетик там кто такой ходит, а? Почему я не могу? Так, это мы на правую кнопку сейчас что делаем? Это мы скручиваем глушитель, да? Охренеть. Там у нас бегал типов какой-то. И он быстренько уже оттуда ушел. Так, ну ладненько, а мы здесь пока немножко пошаримся все-таки. Нам нужно пополнить боезапас. Так, что это за странные звуки? Когда я прыгаю, у тебя что, в скафандре, что ли, каком-то? Так, боезапас нам сейчас нужен. Что это, типа, максимум? Это что такое? Это какая-то граната или что это? Так, не пойму, друзья, что это нам дали. Так, это кулаки, понятно. Два пистолета. Кулаки, пистолет. К нам летит какой-то робот. Какие-то взрывы везде странные. Почему я когда прыгаю, странные звуки такие у меня как будто какой-то гидравлический прыжок Который мне позволяет прыгать выше Так, ладненько, идем Опа, опачки Ах ты ж гад такой Вот почему меня так быстро выносит, а секундочку Итак Я так понимаю, что мне здесь дают шанс второй Но здесь уже моего напарника расшатали Тупик, тупик, друзья Я в тупике, я постараюсь сильно не шуметь Я постараюсь сильно не шуметь и постараюсь из этого всего сделать выгодное положение. Так, но тем не менее, меня нашли и меня расстреляли, как хрен делать. Так, тут даже с двумя оружием можно, да? Офигенно, что я могу сказать? Шестое место, ну я бы, если бы мог, я бы, наверное, возродился. Открою сразу же всю правду, что я в КС а, даже 1.6 вообще ни разу не играл. То есть я буду с вами просто открыто сейчас беседовать, да. И мне только лишь получится это делать э, грамотно тогда, когда я приобрету какой-то в этом опыт, если я буду наигрывать, э, отыгрывать огромное количество часов. Ну а чтобы мне это делать, мне нужна, ребятки, мотивация. Поэтому если вам интересны вот эти вот видосы все, э, если вам не безразлична эта ситуация, то, пожалуйста... Комментируйте, ставьте лайки Чем больше лайков и просмотров наберет вот этот видос Пусть даже он такой убогий Тем значит у меня будет больше мотивации в дальнейшем Играть именно в да? то есть Вы видите, что у меня только навыки на этапе задатков каких-то Но я могу их развить, это не проблема Как в принципе и в другой любой игре То есть тут нужна привычка Вот. Ну давайте продолжаем следующий бой ну, карту, я думаю, не будем выбирать Мне бы хотя бы к одной привыкнуть, чтобы на ней можно было комфортно играть А если я буду сейчас на множество разрываться карт на разных То ничего хорошего, ладно Поэтому играем на карте под названием «Запретная зона», друзья Вот, ну что ж Понимаю, что здесь можно в командах играть Я более уверен, чем что здесь преимущественно играют люди в командами по два человека А может быть даже и больше Но это только лишь догадки только лишь догадки, друзья, по этой игре. Ну что ж, а мы продолжаем. Скрейдж снова в деле. Скрейдж продолжает изучать э, CSGO. То есть на начальном уровне пока что он находится. И каков будет прогресс в будущем, ребят. Зависит только от вас, как хорошо зайдет вам именно CSGO. Вот, просто меня многие просили в комментариях, много кто, где меня а, спрашивал, как я играю в CSGO, давно ли я играю, а вообще будут ли видео по CSGO. Я, ребятки, сделал видос, пожалуйста, наслаждайтесь, смотрите. Вот, то есть видосы будут, конечно же, если вы меня поддержите. То есть без поддержки, как вы понимаете, мне это, ну, не совсем интересно. То есть у меня мой самый любимый жанр игр Hello? это совершенно другой. Так, алло, как меня слышно, братан? Алло, черт, как связь налажить? Алло, блин, что такое? Вот давайте-ка я сейчас посмотрю, как у нас, нас настраивается общение. Так радио Z, радиоприказы. Ничего, сообщение всем использовать микрофон. Буковка К да, то есть, ну буковка что-то как-то неудобно. Мне кажется, а где буковка? Алло, как меня слышно, братан? Алло, не, не туда, по-моему, нажимаю. Какая буковка ката? Так, так, так. Алло, меня слышно, нет? Алло. Алло, братан, слышно меня, нет? Speak English. Не-не-не, я English, не English. English, English. Я не English, не-не-не. I'm Russia, или как нет. там говорится. No, Russia. No. I'm Russia, я не умею играть в CSGO. Первый раз в CSGO играю, вообще не умею играть, короче говоря. <laughs> По-другому сказать не могу, братан, так что извиняй, как получится уж там. Вот попался тут, значит, паренек, я так понимаю, по нашему небе-не-ме. Ну, значит, будем пробовать. Так, ну а мы продолжаем. Так, я не знаю, а паренек-то еще у нас I'm здесь I'm нет. Mm. Бартан хреново, играй в КС. Первый раз зашел в КС. <звы> да, я думаю, что меня мало понимает. <с yeah, <с так же, как я его. Найс. Nice. Ну, что-то у нас даже получается, я смотрю. Ну, ладненько. Будем просто следовать. Я уже вижу, что этот парень более опытный, чем я в этом плане, да. Поэтому будем как-то стараться взаимодействовать с ним, а, совместно, да? Как бы там ни было, да? Как бы там ни было, я буду с ним стараться взаимодействовать. Так, сюда можно нам зайти, нет? Нельзя, по-моему, сюда зайти. Так, так, так. Follow me, да? Follow me. Он знает, знает изначальной команды. Так, блин, как это все? Где мои руки? Я вот хочу разбить. Вот это уже хорошо. Так, мне нравятся пушки побольше. Иду, иду, иду, чувак. Follow you, follow you. Follow you, bro. Do speak English? Broken English? Так, так, так. Yeah, yeah. Yes, yes. Mm. Да, вот так вот мы играем. Хреново, весь запас. Весь запас я растратил, а патронов-то у меня немало. Так, на чем у меня еще патроны-то? Есть еще в пистолетике же патроны. Тут, наверное, по-любому где-то второй типок бегает, да? Я так понимаю. У, нас, у него странные, на самом деле, прыжки. У меня тоже такие были, То, что мы прыгаем, когда у нас, как бы это, как, бы, как будто бы гидравлика какая-то. Знаешь, таким звуком сопровождается определенным. Okay, sure. Так, так, так, так, да не парься. Так, давай лезь уже наверх! Как боекомплект бы по-английски, черт возьми, не знаю, нихрена. Так, ладно. Ну, там какой-то вроде этот, какой-то ящичек. Пойдем-ка сходим вместе, да, то есть вот там он ползает уже. Там вот у него enemy, бро, enemy. ап ап. Sorry, English. Так, так, так, ладно. Опа. Как дать-то, а? Вот как, как, как, как вот выкинуть-то, а, чувак? Тебе надо пушки, нет? Я даже не знаю, как дать пушку-то ему. Черт возьми. Вот так вот мы, ребятки, играем с иностранными нашими э, ребятами. Так, с иностранными ребятами. Я неправильно выразился. Так, чего вы тут в ящике в этом? Тот же бронька, вроде. Да запрыгивай ты на элементарную стенку-то, можно запрыгнуть. Черт возьми тебя, а. Вот, опорик уже хорошо. Че это у нас? Ножик, да, отлично. Чего у меня так мало патронов? Где патроны? Где можно патронов набрать побольше? Где тут запасы? Где патроны? Дайте мне патроны. Блин, если бы я знал сразу, где можно найти патроны, я бы уже давно их нашел. Вот они, вот они, патроны. Так, что там? Кто-то там гасит, что ли? Я это не пойму. Please, так, что-что-что там? Что-что-что-что-что? что кто тут тебя слил. Three, two, кто тут тебя что тут у тебя слитбарто? Ох ты ж еппер, это театр. Ох ты еппа, мама-мама-мама. получай Получайка, один готов. Так, так, так. Так, так, так, подожди. Еще, мне кажется, здесь кто-то был, нет? Тут, мне кажется, еще кто-то, наверное, в дом забежал. Ну, вроде кого-то даже получается вырубать, Ах ах ты ж еп. Ам, бро. <смех> <Дамо -бокс? смех> Блин, вот я даже не знаю, ребят, что ему ответить, что ему ответить-то Так, где-то я высадился, хрен его знает где так, так, так, так, так, так, ладненько, давайте побежали, где там, кто, где он, где я, да, так, зеленый, наверное, а синий он, да Ага oh, no. Черт возьми, ладненько Ладненько, ладненько, ладненько. Так, что нам, пистолетик дали? Что тут еще есть? Ничего больше нету. Так, далеко он. Я вижу, что он далеко. Нам желательно же держаться с ним вместе. Так, тут по-любому, наверное, кто-то есть. По-любому кто-то уже меня, наверное, палит. Так, так, так. 20 патронов у меня всего лишь. Ай, I'm блин, I'm блин I'm... да что ж... Какой-то бокс там он нашел, Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой ой ой Кто-то где-то стреляет, да, я так понимаю. Кто-то где-то стреляет. Кто-то где-то прям палит, я вижу, жестко очень. Так, кто-то здесь прям что-то взорвал. Как бы не нарваться ни на кого. Так, братан еще целый у нас, я смотрю. Где-то здесь у нас прям заварушка какая-то. Так, тихо-тихо. Тихо-тихо, а -тихо. что у oh, меня еще есть из оружия? Что у меня здесь оружие? Это только пистолетик, что ли, все? С пистолетиком ты долго не проживешь? Кто здесь бомбанул? А? Кто здесь бомбанул? Еще один пистолетик. У меня уже такой есть, по-моему, нет? Бро, ты что там стоишь-то? Блин, что вот сказать, я даже не знаю. По-быстрому. У меня с английским, ребят, очень плохо, поэтому я не знаю, как нам дальше действовать. Давай, бро. Гоу, бро, гоу. Два слова знаю, и все. Вообще, ребят, такая лажа. Давай, я за ним, в общем. Я за ним, за ним. Я не знаю, куда идти. Куда это он зашел? Наверху куда пошел. Я что могу, то и делаю. М Немножко мы даже кого-то. Немножко вы кого-то по по поубивали даже. Так, все, понял, надо отсюда валить. Enemy. Где? Где? Эх, ё-моё, ладно, вот так вот мы играем, ничего страшного, ничего я не буду говорить, просто-напросто, это просто какая-то вата, друзья, это не бой, это просто насилие над самим собой. Ну что ж, ладненько, выходим, значит, такая вот у нас игрушечка, ну, интересный шутанчик, все равно вот так вот, если не заморачиваясь, хочется провести время с интересом, с определенным, да, то мы берем и садимся, играем в CSGO. То есть быстро все слажено, хорошо нужно владеть тактикой, да, чтобы здесь побеждать. Ну, то есть я думаю, все это знают прекрасно, что я разжевываю. -то. Это же у нас шутанчик, друзья. Давайте еще одну карточку попробуем. Посмотрим, что у нас на этот раз. Итак, мы начинаем. Нам ну, дают возможность потренироваться первое время. Первые несколько секунд. Походить с пистолетом, да, пострелять. На что у нас кулаки? Вот на троечку вроде кулаки, да? Никто в меня даже не стреляет пока еще. Никто абсолютно меня, видимо, не заметил еще. Так. Никого в округе я не вижу. Вот так у нас взлетают бочки. Так, кто-то, по-моему, меня стреляет уже, да? Кто-то в меня стреляет издалека. Да что ж ты разошелся-то как, а? Он спрятался за камень, по-моему, да? Нет? Совсем ушел, что ли? Совсем отошел, братан. Ну ладно. Значит, ему просто не повезло в борьбе со мной. Я иногда стрелять умею, но вот из-за того, что я не знаю тактики, это вообще просто провал. Мне просто человечка, который бы мне это подсказал, все. Подсказал бы, научил бы меня немножечко да, этим всем было. Было бы круто, конечно же. А так... Без вот этого всего немножко слаженовато. Нужно, чтобы кто-то поднатаскал. Нужно, чтобы кто-то поднатаскал, да, меня немножечко? Так, это что там? Ах, ты ж, я его не видел. Ну, не, хотя я его я видел, но пока я перезаряжусь, пока туда-сюда, он меня уже спокусил и просто вычислил и вынес нафиг. Так, ладно, давайте без мытья. Зона высадки. Наша зона высадки. Я так понимаю, мы с напарником, что я еще, еще и снова, и снова, и еще ну, давайте где-нибудь поближе тогда высадимся, вот здесь вот. Да, вот этот значок, это, я так понимаю, мой напарник. И вот тут мы будем вдвоем сейчас играть. Посмотрим, кто на этот раз. Так, ну я не пойму, я вот с кем-то играю или один? Так, надо сейчас сразу же искать ящики. Тут я сразу вижу ящик где-то, возле меня есть какой-то. Так, в ящике нужно, в ящике, это сумка. Это сумка с деньгами? Да нафиг бы она сдалась. Мне нужна какая-нибудь пушечка. Эти, на, эти ящики у нас открываются только специальными штуками Так, это что у нас такое? Это что такое? Это что такое, ребятки? Это что это было? Это вот та штука, с которой я сейчас хожу Которая подпрыгивать тебя заставляет Точнее не заставляет, ну хотя заставляет Так, находим желтый ящик Берем э, гранату, да? Как взорвать? Ага, левую кнопку ставим, правую взрываем Отлично Так, ладно, кто-то кто где-то бомбанул не знаю, что это значит Так, там пока никого не вижу Так, берем топорик, идем назад Топорик нам пригодится Топорик пригодится Но я вижу, что я один вроде как играю Так, деньги, я не знаю, насколько здесь вообще важны деньги Это мы собираем денежку для чего-то там Так, ладно, сейчас мы здесь вот пройдемся Тут у меня, по-моему, было оружие, ящик с оружием Да, вот у нас пушечка хоть какая-то уже будет И тут у нас были припасы, да? Так Тут у нас где-то были припасы, я помню. Вот они лежат. Пока вроде никого здесь я в округе не наблюдаю. Так, припасы по максимуму. Давай затыримся, затаримся. И все, уже выходим. Так, где у нас кто? Где у нас кто? Выходи по одному. Сейчас будем в считалочку играть. Так. Так, да что ж так громко-то, а? Вы потише можете там бабахать? Что ж за громкие такие взрывы? Здесь, по-моему, кто-то уже был, да? Здесь кто-то был. Здесь только что кто-то был. И я так понимаю, он меня палит. Он пытается меня спалить. Какая наша цель? Выжить. Наша цель, я так понимаю, выжить, друзья. Сейчас, сейчас. Что это? Бутылка какая-то? Наша основная цель, ребят, это выжить. Так, тут лестница. Давайте, можем же карту надо посматривать. Куда-то мы идем. А вот что там белым? Белой стрелочкой подсвечивается. Я хрен его знаю, друзья. Так. Там турелька стоит у нас. Может, эта турелька подсвечивается? Нет. В кого? Это она в меня стреляла? Да, только она немножко заторможенная. Заторможена она чуть-чуть. Заторможенная турелька. Так. Это же деньги. Нахрен на нее нужны. Опачки. очки. Дружочек-пирожочек пришел, да? Так, так, так. Отлично разлетелся. Я думал, там кто-нибудь с ним еще будет. Да нет, ни хрена. Вот я думаю, что так взрывается? А тут вон что, какие взрывы. Ах, ребятки, вот падать тоже нельзя. Это у нас хп сразу отнимается. Так, у парня, значит, тут у нас были всякие броники. Всякие штучки, всякие денежки. Так, вроде мы у него... Ох ты, а это что, напарник у нас, типа... Что там за терминатор? Это кто такой? Hello, bro. Говорит он, нет вообще? По-моему, нет. Это просто напарник, но без голоса. Voice есть? По-моему, нет. Ничего не говорит нам, bro. Так, тут у нас какая-то, значит... Я вот не знаю, как помечать. Отлично, отлично, отлично. Мне бы еще патрончиков. Так, патрончиков мы набрали. Так, там, по-моему, нет, мне показалось. Мы на берегу вообще простреливаемся, как нефиг делать. Так, тут что у нас такое? Это ящик с деньгами, что ли, или что? Так, надо уже идти смотреть, кого мы где еще можем выцепить. Но мы здесь реально как на ладони. Мы тут прям вообще. Пока вот тут плохо то, что так столько много травы. Ни хренашечки не видно. Нихренашечки не видно. Так, Так, так, так. Денежки, денежки. Мы можем рано или поздно вляпаться. Так, если будем резко в дома заходить. Не вижу пока никого. Меня вроде никто не нашел. Я никого не нашел. Пистолетик. Бери давай пистолетик, если он тебе нужен. У меня, кстати, тоже есть пистолетик какой-то. может желательно перезарядить, но он перезаряженный у меня. Все, пошли. Выходим, выходим. Гоу, гоу, гоу. Как сказать так, гоу. Так, что это я делаю? Это что, я рассматриваю оружие, что ли? А ну отставить, заниматься всякой ерундой. Где тут кто еще? Блин, не вижу. Все разбежались, все попрятались по углам. Так. Тут кто есть? Аллоу. Нет никого. Пусто. Какая-то сумка. Опять сумка с деньгами. Семь врагов осталось. Семь врагов осталось. Так. Что-то я не понял. Сюда кто-то бежал ко мне, нет? Так, что-то напарник мой стоит и ничего не говорит. Чем-то занимается своими делами. Это вообще кто такой? Это NPC или это кто это? Это бот или это реальный человек? Так, давайте-ка идем. Тут, блин, столько травы, тут вообще ничего не видать. Даже если кто-то будет где-то бегать, хрен ты его увидишь. Оп-оп-оп, там у нас турелька похожа, да? А, вот она, турелька. Я заметил, что там есть турелька. И у нее есть тут патроны у турельки. У турельки были патроны. Так. Так, ну тут у нас край зоны, я так понимаю Да, давайте посмотрим Красным означает зона Так, ладно, идем дальше Так Так, а что он там встал вообще? В этом что, прессует кто-то или что? Пять врагов осталось Пять врагов, друзья, 5 пять. пять врагов, но я тут не вижу пока никого Кто-то где-то шарится Что ты тут нашел? Ты что здесь стоишь-то? Че здесь стоишь? Кого ждешь? Там у нас Тут у нас, видишь, красная зона, а ты здесь, это, стоишь. Пойдем уже. Пора развиваться. Пора дальше идти. Пойдет уже стоять в одном месте. Так. Так, так, так. Тут никого вроде, да? Пока вроде никого не вижу. Так, тут тоже вроде никого. Так, там в замке по-любому, наверное, тут есть. Ты что, я там тупишь ты сидишь? Постоянно там сидит. Так, давайте-ка идем дальше. Ножичек был. Так. Никого, ребят, не вижу пока. Но кто-то где-то по-любому сныкается. Кто-то по-любому где-то есть. Ага, тут у нас уже зона идет. Она сужается. Давай, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Хороший же здесь сидеть. Так, так, так, никого пока не вижу. Никого не вижу я. Ага, вижу, вижу, контакт. Отлично. Расшатал. Расшатал, раз да, расшатал. Отлично. Так, что, у него коллаж был, да? А, или, может быть, все-таки свою возьму пуколку. Пусть у меня лучше будет своя пуколка, Она как-то понадежнее. Там еще и патроны есть. Блин. Показалось, показалось Так, ну что, дальше куда идем? Четыре врага осталось Куда идем? Надо смотреть, кто откуда подходит Мы тут прям на горе вообще находимся Кто, кто, кто, где? Ну кто где, друзья, кто? Кто где? Кто откуда выбежит? Пока никого не вижу Где враги? Где же враги-то, а? И почему мы команды? А враги такое ощущение, как будто они по одному бегают. Так. Никого нет. Что здесь такое? Там что красно подсвечивается, чувак? Что это такое здесь? Что такое у тебя? Тебе шприз нужен? Блин, а мне вот тоже бы шприз не помешал, да? А на чё шприц? Ага. ой ой ой ой ой ой Ой-ой-ой, давай быстрее, быстрее, быстрее. Так. У нас опять кольцо сужается. Нас сейчас всех загонят в одно. В одно место, где мы и будем сражаться, да? Блин, у меня это со здоровьем проблемы. Надо бы шприцом воспользоваться. Так, так, так, я видел, видел, видел. Что здесь встал-то, родной, а? Что ж ты меня сейчас закрыл? Весь обзор мне закрыл. Весь обзор мне закрыл. Патронов очень мало. Так, у нас еще есть хилялочки. Надо ими пользоваться по возможности. Три врага осталось. А патронов у нас бато. Ой-ой-ой, тут опять зона, а. Зона сужается, зона сужается. Три осталось врага. Блин, опять она сужается, Так, давай, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Побежали, побежали, побежали. Так. Где кто? Так, оттуда что-то полетело. А что ж ты будешь делать? Они вдвоем нас зафикачили. Вот так, блин, всегда. Так все хорошо шло. Ну, ребят, третье место. Вот такая вот каточка получилась. Наверное, самый лучший сек, потому что здесь я даже более-менее настрелял. Ну что ж, как я и говорил, ребята, дальнейшая судьба CSGO на моем канале зависит только от вас, от вашей реакции на мое вот это вот видео. То есть, как много лайков, как много просмотров он уберет, зависит будет прохождение дальнейшего моего. Хотя это не происхождение, а просто-напросто развлечение в CSGO, друзья, будет продолжаться, если вы будете, конечно же, просматривать и комментировать. А я буду, в свою очередь, развиваться в этом жанре. В жанре шутеров и про прогрессировать. Ну и как обычно, ребятки, играйте только в самые топовые игры и приятного геймплея всем.